друзья всем привет меня зовут михаил вот получил посылочку от человека с ником redwood здесь по идее должны быть подставки по двери и струбцины давайте отправимся в мастерскую и посмотрим что там внутри человек попросил меня разыграть их на своей странице вконтакте Так что смотрите видео до конца. Думаю, кому-нибудь такие изделия понадобятся и будут полезны. Итак, что мы имеем: четыре комплекта струбцин. В один комплект входит шесть струбцин полноценных, то есть 12 лапок и 7 комплектов подставок. В один комплект входит 4 подставки. Давайте, пожалуй, начнем со струбцин, так как они нам попались первыми. Мастера, которые уже давненько занимаются монтажом дверей, наверняка видели подобные изделия. Изначально эти струбцины я придумал и разработал Фарид Камал. Прямое их предназначение это а, фиксация и монтаж либо наличников, либо капителей. Производится таким образом. Вы устанавливаете коробочный брус, после этого приставляете либо наличник, либо капитель и зажимаете ее струбциной. Либо с одной стороны, либо с двух сторон, если необходимо прям хорошее усилие. У меня, к сожалению, нет ни коробки, ни наличника, я просто продемонстрирую вот на деревянном брусочке. А, предположим, что это наш коробочный брус, сюда вы устанавливаете наличник. Вот, поджимаете его лапкой, то есть одного поджатия вполне достаточно, но если вдруг недостаточно, соответственно, она держится все <coughs> плотненько, соответственно, если этого недостаточно и надо усилия посильнее, вы еще можете поджать другой лапкой, но ну, это уже прям такое будет мощное соединение. После того, когда вы выставили наличник либо капитель по кругу, после этого вы уже просто прибиваете его шпинкой. Вот. Очень полезная изделия. Давайте теперь перейдем к подставочкам и посмотрим, что они из себя представляют. Подставка имеет вот такой вид и работает следующим образом. Поворачиваем нижние лапки для устойчивости, сюда устанавливается дверь, зажимается, после этого можно производить врезку замков и петель. Покажу также на брусочке устанавливаем дверь, под своим весом она давит на подставку и подставка дверь зажимает. Вы поднимаете дверь, подставка разжимается. Если вы считаете, что вы сможете снять видео обзор на эти продукты, то, пожалуйста, пишите в комментариях. Redwood выберет, кому их отправить. У меня значит есть 4 комплекта струбцин и 7 комплектов подставок. В один комплект входит 4 штуки. 3 комплекта подставок я отдам мастерам со своего города и один комплект струбцин. Соответственно, три комплекта струбцин и четыре комплекта подставок я отправлю в регионы, там, в любую точку России, если вы проявите желание их протестировать. Давайте по размерам. Зажимает полотно от 48 миллиметров до 25 мм. В принципе, для дверей, для стандартных, это вполне достаточно. А струбцины по длине 160 мм. Пока что он делает такие струбцины, но я думаю, в будущем, если он так пообщался, что он планирует делать и больший размер, потому что для капителей, конечно, желательно иметь струбцину побольше, но пока он делает только вот такие струбцины. Все, что касается цены, сроков отправки, вы напрямую задавайте эти вопросы производителю, я оставлю ссылку в описании под этим видео на его профиль, переходите по ней, спрашивайте, задавайте вопросы, если они у вас есть, по качеству что из чего сделано, какие сроки отправки, сколько это стоит. То есть эти вопросы все напрямую задавайте ему. Вот эти комплекты, которые он сейчас показал, я раздам мастерам для теста. Посмотрите, поработайте, скажите, что надо изменить, возможно, что-то доработать, что-то поменять, как-то это улучшить. В общем, по всем вопросам обращайтесь напрямую к производителю. Знаете, у меня сегодня такой очень насыщенный день. Еще я получил посылочку от Matrix Tool, у нас очень много мастеров спрашивает, где нам приобрести вот такие ящики. Также ссылку я оставлю на продавцов в описании. Если вас интересуют такие ящики, то есть ребята продают без проблем, ребята надежные, я уже <coughs> с ними не один раз работал и как бы всегда все идеально. Сегодня сделал заказ, завтра, послезавтра они мне это отправляют. Было даже такое, что отправляли в этот же день, ну, все зависит от того, есть ли это в наличии и от времени суток. Вот эти ящики я приобрел не для себя, это будет очередной розыгрыш, один из вас станет их обладателем. Но это будет в следующем видео, поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, на нашу страницу ВКонтакте и следите за нашими новостями. С вами был Михаил Исаев. До новых встреч!